Всем привет, доброе утро. Наступает день, дети собираются в школу, Дима убежал, Давид сейчас уже тоже собирается уходить. А сейчас я собираюсь пожарить картошку и мы идем на фазенду, выкопаем картошку. Надо уже убирать все, хватит, она выросла. Больше и расти то не будет, наверное. Смотрите, красота. У меня надо это ее пересаживать, уже все, места мало. Ко мне ее она большая должна быть горшок полный места мало совсем вот выходят отростки ну вот друзья мы и в огороде пожарила картошку поели сейчас я а, убрала здесь огурцы убираю короче листья на перцы потому что перец смотрите что Гниет. Не весь, конечно, но есть. И подвязывают чуток. Пускай докрасневают, которые висят. пускай пускай дорастут, да? но ну, ветер сегодня. Вот. Вот огурцы. Неудобно старинка снимать. Так, семена моркови сюда занесла. Потом уберу в мешочек, сложу все. Лучок. Вот он у меня. Редиска. Петрушка выходит. Сейчас опять остатки лука посадила. Он прошлогодний. Очень хорошо взойдет. И у нас будет... А, как его лук свежий, зелененький. Вот смотрите. Вот перчик. Это фиолетовый совсем. Фиолетовый, фиолетовый такой. Надо палочку поставить для поддержки. А этот перец чисто дерево. Как дерево? Вот там надо будет подставить палку. Сейчас я покажу, что у нас делает папа вместе с девочками, стенары и аминой. Схватила. А! Не хватало так. Вот это надо все прибрать, убрать. Вон переросшие огурцы зазули какие здоровые. Вот. Короче, это хозяйство откормим. Покормим. Вот Андрей. А, они уже сели. Тележки сидят. Андрей с копалкой пришел сейчас вот эту картошку убьет потом еще пройдет собирает картофан с этой не такая картошка как в том году да андрей в том году классно она была нормально ничего не говорю нормально но в том году лапки то были у всех такая? Ну, что, это средняя. Это средняя? На посадку, да, нормальная. А белую отдельно, да? Складываешь. А, ну крупную это на еду, да. Средняя это на посадку. Не, нормально вот так. Еще на поле там. Так, пойдем, посмотрим, Дарина, что у нас там, сливы. Давид все собирает, собирает здесь, и саду здесь. А где терн -то? этот, что ли, Андрей? А, ну сейчас я сливы посмотрю еще. Сливы вытернута? Да. Уа, слив-то Андрей. А у нас саду-то. Там два дерева, вообще кошмар, наверное. Амина, чё а кашляешь. <смех> так, идем посмотрим. Мотоблоку, конечно. Ух ты, это-то хороший. Он и крупный, он и крупный. Это сливовый терн. Ага. Вортучий ток вяжет, но вкусный. Его можно будет собрать и тоже в ящике. Но, наверное, сейчас пока это сливу наберем. Но пусть висит еще. Наспевает. <свист> <свист> Что-то малинник от соседей к нам сюда пришел. Все. Хрен это. Нафиг он так растет. Вкусные ягодки. <свист> Там сливы кушает, аминка тоже карман не ложи, сливы. Ладно, ягодки не ложи. Короче, друзья, Андрей докопал, дособирал вместе с Давидом. Вот они привезли картошку. Нынче у нас два раза меньше картошки. Но еще два пласта недокопанных, говорит. Это у капусты. И мешка и мешка два крупный, только собрали нынче. Но собрали. этой а, еще до этого ели. Да, ну, да, да. Ну, видишь, Андрей, еще это, земля-то, видишь, глиняная это, Была бы торфяная, да классно было бы. Так что, ну, что, вот такая картошка. Не, нормальная. А здесь средняя на посадку. Там тоже средняя. Посадка. Крупная там где-то, ладно, пить грибы занести пяток да? угу. ну, еще две банки надо вытащить конечно сейчас Андрей будет таскать в подвале все прибрал а на поле то наверное подождем да еще до выходных но что там творится Угу. На посадку-то отдельно закидываем. Вот на посадку. ну. А белую то куда Белую-то вот отдельно надо. Да, да. да. да, да чтобы не прикасалась к красной. Да. да, да, туда надо Ага. С мелочью. Какой мелочью? Мелочью нас на вот все равно вот туда кинул мелочь-то мелочь наш подвал туда закинем варить же поросенку все равно да, да. что сюда ты вывести андрей здесь прибрал чистота порядок набираем здесь пусто вот сюда надо закинуть Велик у нас здесь стоит. Андрей, я тебе сейчас покажу, куда белую-то закинешь, ладно? Не белая ведь? Белый-то... Вот закинешь, вот, там потому что еще мелочи есть. А? Видно? Да, выкинуть, выкинуть надо. Я сейчас посмотрела, дать. Ну, пойду. Где соленья туда поставить надо банки? Картошку толщинку поставить. Это белая, да? Нет, закрыто. Прокрути открыто все можно можно можно закрывать угу. вот, молодец закрыл теперь другой подвал пошли закрывать картошку там знаешь да как угу. закрываю посмотрю картошку ну вот она начало еще два пласта там а осталось не поле. нет на поле еще привезем Нормально Сюда белую закинул Папа, да? Ну все Конечно, не как в том году Но все же свое есть свое, друзья Так вы... Дай маму-то У нас картошка варится надо Толщинку сейчас папа будет делать Еще уроки сделать надо Да, уроки дали уроков? -то? Нет. По математике. По математике так. Да. Ага. По биологии нет. Не надо. Ага. Устал ну, картошку собирать? Ага. Да. Вот. Ага. С первой попытки я даже не знаю. Да. да. Так, пошли домой. Андрей у нас все хозяйство закрыл, козу подоил. Я картошку поставила варить, ждала, когда он придет, толчонку сделает. Пришел делает толчонку теперь. Даже перекур не даешь мне делать, говорит. Не дам, говорю, кушать надо. Это сидят уже, кушать хотят. Это у нас куриные котлеты жареные, а это рыбные котлетки жареные. Молочку. Ох, хватун. Кто, тебя забыли, да, показать? Нет. Да. Кушу. А я вот, сидят кулемки двоем и ждут ужин свой. Угу, папа Столько Мама две ложки ложит, да? Три ложки. И все. То остается. Все, приятного аппетита. Спасибо. Yeah. See you. See you.